Билеты покупать быстрее, они заканчиваются. Короче, э, это вот нихуя не реклама, но вот эта вот вода, самая лучшая вода, она заботится о своих покупателях, как никто другой, смотрите. <связать> Пиздец, не на ходу, пацана, бля. Пиздец, братан, перезаклад дадут. Перезаклад, Доброе утро, день надо начинать классно. Поэтому давайте сейчас сделаем с вами одну очень добрую и клевую штуку. Я очень надеюсь, что вы меня поддержите. И как бы вот дальше я расскажу в следующих историях, что кого. Так что готовьтесь, погнали нахуй. Есть у меня один кореш, зовут его Темыч. Он админ паблика в Инсте. И этот человек, один из первых, ну, меня заметил на ранних еще этапах времен первой изи да, и э, помогал мне двигаться. Бескорыстно абсолютно. Я хочу, чтобы сегодня мы его отблагодарили. Я помню, тогда было у меня две в Инсте. И я проснулся с утра, а у меня три Я такой, ебать, нихуя, что такое произошло? Вот, оказалось, что он просто меня запостил, я вот это вот увидел, и мы начали общаться. Очень клевый пот. Ну, а теперь у меня как бы миллион и я думаю, что моя очередь помочь ему. Потому что это круто, блядь. Вот. И поэтому вот, собственно, его профиль. Тут давайте сделаем ему миллион. Вот он охуеет, блядь, пиздец. Если вдруг кто мне посмеет пиздануть, что это реклама, я ему рот вот так переверну. Вот. Это просто, ну, мое желание сделать человеку заебись. Я надеюсь, вы меня поддержите. Так что... Погнали нахуй! Вкус как шампунь, чувак. Это мога А Она шампунь. Ну и была только розовая. <существует> <существует> Салат. Блять, ну фокуса нет. Ну пиздец, что за хуйня? Я ебал. Ну это что за пиздец? Андроид, ебаный. Андроид, нахуй. Ну что за хуйня, блять, Дай пиздец. Я не надо. <существует> вот э, очень мне нравится, нравится, нравится мне на Андроиде, но и только Инстаграм не работает. Все остальное супер охуенно. Намного пизже, чем Апле... Да, блядь! Но... Аплетки, таблетка? Но Инстаграм вообще не работает. Нихуя, и блядь. жалко. Ну-ка, может, вот так сделать? Лучше стало. Блядь, действительно, надо было просто, кажется, камеру протереть. Прикинь, это лбаёк. Вот это ты, муха. Да, лбаёк. А то есть ты думаешь, что у тебя передача в Инстаграм хуевее качество дает? Ты, прикинь, я просто камеру протёр и всё стал заебись. Охуеть, вот это, это я долбоеб. Это просто ужасно. Это, это вообще пиздец. Бок ютуба сейчас. <laughs> да. Мода. Да, ебать ютуб мы можем, да. Все, мы можем. Приятно поебывать игру, да. Приятно игру, да. Но, но камеру мы протереть пока не научились. И, и не можем. Бля, забыли, знаешь, что бритву, бритву, усики. Усики, усики. Угу. Приедем к нашей женщине, которая спонсирует нас деньгами. Да. И она нам даст бритвочки. В общем вот настроение вам хорошего, заряд, на весь день вперед нахуй, на-на-на-на. Вперед нахуй, на на на на на-на-на-на. Все, заебись. у всех улыбки появились, все улыбнулись. Ебло у вас натянулось вообще? Нет? Надо так, чтобы улыбка на затылке срослась нахуй. Сейчас, пожалуйста, продемонстрируйте, ассистент, продемонстрируйте. Вот все вот все. вот все, вот все. опять камера запотела, чё ж Блин, такое Вы главное просто, да, Вы улыбаться, прическа, улыбаться да? это круто, это классно. на прическу новую. Прическа новая. новая. Вот, а каждый, если будет улыбаться и хоть вот один из, о, я, я вернусь, когда научусь разговаривать. Пока. В общем, как, какая суть, суть какая. Сегодня сегодня э -э, даю вам задание, задание вам даю, э -э, с, хотя бы одному человеку, а лучше всем на своем пути, делайте комплименты и говорите приятные слова. Вот идете вы по улице, навстречу вам идет э -э телка, и ты такой, ммм, ты красивая телка, или идет навстречу бабушка, и ты говоришь, ммм, бабуль, все кайф вообще, блядь. И все, и вас все будет круто. Да, реформу надо заебить. Да, реформа да ебанная, конечно, блядь, папа, не переживай. реформу приняли, да? А? и вот каждый хоть что-то одно хорошее сделает, и все вот друг другу так начнут приятно делать, и у всех все будет пиздато, это так легко. Негатив и злоба, это вообще для пидорасов. Вот все злые люди, пидорасы, вот они по-любому порятся в очко. Вот любой негативный персонаж, вот которого вы знаете, кто, например, кто негативный? Никого. Да, хоть один вот злой человек. Вот и ты ему говоришь: "Ты, не ты злой, ты пидор". Значит, кто тебе звонит? Чему? Алло. Бай. Алло. Говори со мной. Все, в У меня задач... нету. Вот ваша задача на сегодня. Просто говорите приятные слова прохожим. И самому, вам самим станет круче. Вот увидите, когда вот, да, вот идете по улице так, вот так такой походкой. Да. Вот так. И да? просто всем подряд, говоришь, комплименты так. Да? Ты классный, ты клс, все пиздато, улыбнись, эй, парень, эй, тёлка, эй, женщина, эй, кот, еба, эй, кит, все кайф, ты пушистый, заебись. Скоро. АПС, АПС. А... И все вообще, и вам самим приятнее от этого будет. Mm. Вот питаться эмоциями позитивными нужными. Сука ебаная. Алло. Подождите, у нас прямое включение. Опа! Что тебе надо? Кто это? Я <связывающие> <связывающие> а, Спасибо, очень приятно. Ты красавчик. Ты красавец вообще. Я... Ты молодец, что позвонил, но если кто-то еще позвонит, я убью нахуй. <связывающие> братан, ну да, ну звонить, конечно, не, надо, ну, не стоит. Но, не, пожалуйста. <связывающие> Муа, спасибо. Красавчик. Очень приятно. Спасибо, братан. Да. Вот номер, номер мой, много у кого есть. Перестаньте, пожалуйста, звонить им, и Олегу Перест... Тимофею или как тебя зовут? И вот этому парню. Я. Он. Не надо нам звонить. Мы знаем, что вы нас любите. Все отлично. Не надо звонить. Ну Не... цените наше пространство свободное тоже, пожалуйста. Пицца готовится. Засекай 7 минут. Вс. Миню. Скрип, скрип. Минюк. Ой, давай домой. Пойдем. А, трек Зеленые глаза я скоро пиздец. Скоро Прям очень скоро. Очень-очень очень очень скоро. Жду моменты, когда я с -с вы, вы, вы не обижайтесь, пожалуйста, что так долго он не выходит. И как бы... Боже нет, Просто, просто знаете, чтобы, да, чтобы. Ну, я хочу сделать классно. Для этого нужно немножко времени. Я не, ну, не подведу нахуй вот, вот, Скриньте, скриньте Трек выйдет, охуели все Трек вышел, охуели все Все охуели И вот скриньте, опять скриньте Чтобы выебать а, интернет В этот раз мне даже не нужен будет ни видосик, ни ютубчик, ничто Просто один трек выходит, один трек Просто вот длиной три минуты а, какой-то звук И все охуевают Запомнили? Закрепили Повторим? Повторим. <свят> <свят> брови зачем? Да потому что ахули нет. Так, ты что с ним так жестко общаешься? Ой, извини, пожалуйста. Извините, Скажи, пожалуйста. Почему бы я не брови <свят> покрасить? Почему бы не покрасить брови? Я же пидор. У <свят> тебя квадратная ебасосина. Да, это точно. <свят> <свят> Эдвард Билл. Салют, шараут, шатал. Шараут, шараут. На реман, классный пацан. Аля, <свят> Очень, очень приятно, что вы так ждете трек И вы, поверьте, нахуй, не разочаруется ни один Ни один из вас До сих пор, что-либо я не выложил, блять Под каждой фоткой, где трек про зеленые глаза, где нахуй, где ебать Ой, Люди звонят, говорят, когда Люди видят на улице, говорят, когда, блять на, на, на, на видосе, там, 2 миллиона просмотров в инсте 2 миллиона и это только лишь отрывочек. Трек выходит, охуевают все. Стоп. Первое место во всех топах музыкальных. Все вахуе. Ну, это может я уж, конечно, пизжу, блядь. <laughs> может, дичь загнал, да. Но охуевают все. Это вы мне просто поверьте. Я знаю, о чем говорю. Я, блядь, знаю, о чем я говорю. Он знает, что он разговаривает. Давай я покажу им, как надо готовить. Mm -hmm. Вот так вот. Это в духовке. Бедем это... блинчики а... жари, мяско. И вот так вот, поп! Ага ага, ага, ага. Стой, стой, стой, стой, стой! О, а, пицца. Так, так, так, так, так, так, так, может, трек? О. И че, вот это есть, блядь, надо, что ли, будет? Нет, это так, я не знаю, что я Честно вам скажу, бабок у нас нет ноль. Мы все, все бабки проебали, вложили дождь. алишер да. Алишер миллионер, его больше Мак, нет. Макшер. Его больше нет. Он вообще лох. Вот я вот его в... скоро убью. О, я придумал, знаете что? Давайте я жить. вам сейчас еще один прикол расскажу, который, я думаю, вас обрадует нахуй. Через, Через дней 10 примерно Выйдет новый клип о. И такой клип, нахуй, что все охуеют просто опи, вот, опи, вот, опи. Главное, Нет. чтобы никто не умер главное, да, главное, чтобы никто не умер То есть вот, смотрите, выйдет клип, охуевают все да? Интернет сломан Потом выходит еще трек, охуевают все, интернет сломан И о. А я выйду из дома Охуевает вообще весь мир. Вот. Под ногами асфальт трескается. Трава растет сразу же. Трава в... раз... прорастает просто. Редется. Так что вы не теряйте. А найдется, Все нормально. Все супер. Мы тут работаем в поте, в крови, в, в лице. В лице. Тут, да. И совсем скоро э ебальники ваши просто вот, ну, типа. Полоснет. Не то чтобы даже они разлетятся. И они просто дематериализуются нахуй. Oh, да, просто их, ну, они растворятся в материи. То есть, вот, допустим, если от прошлого э, альбома, допустим, разлетались, да, от перформанса вот разлетались, то э, теперь они просто исчезнут. Так, здесь вот какой-то интересный вопрос. Ты не забыл? Благодаря кому ты стал популярный? А ну-ка расскажи мне, пидор, нахуй, что ты имеешь в виду. Ну-ка рассказывай мне, блядь, благодаря кому, а нахуй, я благодаря кому. Летят жопу. Жопой жулина. О чем ты говоришь, молодой? Блин, я опять забыл, сколько времени было, когда я начал. Время вообще как оно? А, времени нет. Времени Нет. Блин, ну вот я забыл Татуха, блядь, не пишут, татуха хуйня. Ладно, хуйня. Пошел ты нахуй. У тебя жить хуйня. Ты рот ебал, ты, Да нет, ладно. Никакого негатива. Татуха нормальная. Татуировка это выбор каждого. Что ему бить, Как? Тебе ему не бить. нравится пока. Ты можешь не смотреть. Ты можешь смотреть. Ну, можешь охуевать Я не люблю злых людей. И в ответ на вашу, на вашу злость я не буду отвечать вам злостью. Вы я можете сказать, что я хуесос. Хуй вы можете сказать, что я гандон. А я скажу вам, а я люблю тебя. Блядь, доска горит. И, э, и что? Сделать надо что-то. Так, подождите. Я не подумал. Или не горит доска. Или не горит. Или это вообще еда? Стой, не пукай. Блин, мне кажется, доска горит, да? Этот мир станет добрее и лучше. И это сделаем мы вместе. Запомните это нахуй. Раз и навсегда. Ок. Люблю всех. До скорых встреч. Не теряйте. Ожидайте. Ожидайте. Пока начинайте. А, я вам покажу парочку сейчас. Смотрите. Парочку этих. Как это, блядь? Это упражнений, ебать. Смотрите, а, каждое утро просыпаемся, подходим к зеркалу и вот так вот начинаем, вот так вот, ебло свое, надо готовить его, оно скоро разлетится нахуй, надо готовить. И чтобы ебач окончательно не рвался, надо, ну, надо подготовить его, то есть вот так Тренируемся, улыбаемся почаще, так мышцы лица, мышцы лица так качаются, то есть улыбаемся, Девочки, делайте приятно своим парням. Тоже мышцы лица качаются. И что еще? Не хмурьтесь, не хмурьтесь, не, не злитесь. Это потому что очень негативно влияет на лицо. И не пиздите, не пиздите, не пиздите. Не не занимайтесь политической рекламой. Ну это я зря, конечно. Заказ пришел, да. Ну вот. Поэтому тренируемся, почаще улыбаемся, качаем лицо. А, чтобы оно не разлетелось я читаю, чтобы, что -то да, что -то. то скоро выходит, ну, клип, скоро выходит трек и... я хочу, чтобы вы просто остались живы потому ну. что, ну, мы уже тестировали, мы отправляли этот клип, мы отправляли этот трек в научно-исследовательский институт по разрыву Йобил, и нам сказали, что, типа, ну, это очень опасно да, вот это лучше не есть, короче окей поэтому мы начали вас немножечко готовить Сука, улыбаемся, улыбаемся, да, раз, улыбаемся ну, что ты опять ругаешься вот у него ебло порвется, когда он, ну, он.. Нет, это называется типа баланс белого. Баланс да? белого. Так что готовим свое лицо. Скоро пиздец ему. Алишер, дай пять, говорит, на нахуй. Все, давайте. Нам приятного аппетита. Приятного аппетита нам. Приятного дня вам. Готовьтесь. Улыбаемся, ебать. Улыбойся нахуй. Делайте добро, делайте добро, всем вокруг, все маму поцеловали, полюбили, все, Все, давайте, держимся на коннекте, на коннекте, всегда на контакте. Подписываемся на инстаграм, твой босс, нижнее подчеркивание, опишу, он да, а да, инсайдов да. до хуя. Вот, э, нее, Instagram его босс, <laughs> смотрите с каким ножом ебать сидит, он всегда с ножом, поэтому не подходите фоткаться. Давай. <свес>